День. Меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Подскажите, какой сегодня день? А, сегодня день рождения Владимира Ильича Ленина. Так, хорошо, это вы угадали. Мы сегодня как раз смотрит, рядом да, да. с памятником да. Ленину. Так, и чем знаменит Ленин Владимир Ильич? Ну, Владимир Ильич – это вождь э, советского пролетариата. Поэтому мы его знаем только с этой стороны, ну и, конечно, за его достижения. Революционные. Революционные достижения – это хорошо. Да. Как вы считаете, вот, то, что сейчас творится, оно похоже на то, что было когда-то в 1914, 1914 году? То есть нагнетается та же атмосфера, что и перед началом Первой мировой. Я боюсь прокомментировать это, ибо не сильно в политических вопросах, знаю только одно, что мир спасет весь мир. Вот и все. Без войн, без всех этих ситуаций. Дай бог, чтобы так и было. Ну, собственно говоря, да, ради этого Ленин работал с большевиками. А как вы думаете, вот то, что сейчас... Вы из Саратова? Нет, я из Волгограда, из города-героя Волгоград. Мы сегодня приехали сюда с путешествием, открыли навигацию на теплоходе Александр Невский. И сегодня в течение этого дня мы находимся в вашем славном городе. А, э экскурсия по городу, да, часовая, да. понял. Да. Хорошо. Но, может, слышали, что у нас в Саратове переименовали проспект да. Кирова в проспект да. Столыпина. Да. Как вы думаете? Мы об этом знаем. Мы даже сегодня общались с местными жителями. Местные жители говорят, все равно мы будем называть этот проспект так же, как и называли, проспект Кирова. Но ну, а вот как вы думаете, это никак не связано с декоммунизацией, которую обещали показать? Возможно, есть отпечатки и здесь, но я думаю, что это тоже дело такое, на которое, скорее всего, мы не можем повлиять и, возможно, вернуть все обратно по названию улицы. Хорошо, как вы считаете, кто лучше Ленин или Николай II? Я думаю, что каждый по-своему был в своем своей манере правления хорош и у каждого были свои недостатки. Хорошо, благодарю за интервью. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? Сегодня пятница, завтра выходные. Отлично, но вы посмотрели перед записью, какое число, кто родился 22 апреля? Рядом стоят дни рождения, насколько помню, у Ленина и у Гитлера. Но только одному из них стоят памятники по всему миру. Значит, Ленин. День рождения Ленина. Отлично, разобрались. А, как вы считаете, чем знаменит был Ленин? Сейчас, чтобы правильно сформулировать, не выглядеть глупо. Ну, это великий человек для наших бабушек и дедушек, был, на которого, за которым все шли. Ну да, почему? а почему? Глава была. Я не могу сформулировать правильно. Но за чьи интересы он боролся? Боролся за интересы народа. А какого народа? Трудящегося или который наживается на других? За народа советского трудящегося. Ну, хорошо, но он не мог бороться за интересы советского народа, потому что он его только создавал. А изначально он за интересы имперского, российского народа боролся, чтобы не было больше эксплуатации, хотя бы в Российской империи. Ну, спасибо, что подправили. Ну, да, хорошо, как вы считаете, сейчас эксплуатируемое большинство, оно сократилось или наоборот еще больше эксплуатируют людей, трудящихся? Я не знаю, я как-то стараюсь от плохих, негативных таких мыслей, даже если это и есть сейчас, до сих пор, не обращать на это внимания и стараться, чтобы окружение в моем, мое окружение, ну, не находилось под влиянием каких-то, так скажем, людей высоких с... В общем, чтобы они не страдали. Хорошо. Как вы думаете, можно ли быть в обществе и быть свободным от общества? Ну, думаю, что больше нет, чем да. Как-никак -как, контактирую с обществом, а общество это люди, а люди это все мы в принципе вместе взяты. Тогда логичный вопрос. Если вы не можете не контактировать с обществом, вы явно трудящийся человек. Хотя, судя по значку, вы служите Мельпомени, да? Я думаю, вы из театра. А, ну я связана с театром. Но... Вот, но там же вы тоже трудитесь на, так сказать, пользу обществу. Вы же не сами себе показываете спектакли. Ну, я это делаю для себя и для людей. Ну, значит, все же для людей. Потому что самому себе играть роль, ну, как-то странно ну, было бы. Ну, смотрите, когда вы делаете любимое дело, вы же это делаете для кого-то, чтобы это понравилось. Но если вам это не нравится, то, чем вы занимаетесь, вы же не будете это делать. Но получается, вы это делаете для себя, то есть здесь 50 на 50 идет. Ну, еще вам надо как-то зарабатывать на жизнь. Ну, пока есть возможность заниматься тем, чем хочешь. О деньгах пока не особо думаешь. Понятно, Ну, в принципе скоро вам надо будет думать, что ваши интересы как трудящегося, так сказать, будут угнетены, значит идеи Ленина и для вас то, тоже должны быть актуальны. Все возможно, посмотрим, что будет завтра. Хорошо, надеюсь, завтра вы не окажетесь одна. Удачного дня. Добрый день, информагентство Ледокол. Меня зовут Аркадий. Какой сегодня день? Я не совсем знаю, какой сегодня день. Ну, а рядом с чьим памятником а, мы находимся? Так, Ленин должен быть здесь у вас, Ленин, да? Да, Ленин. Да. Ленин. Он... Но, вот и день. сегодня день рождения Ленина. Вы вот. что-нибудь знали о Владимире Ильиче? Ну, это революционер, который сделал очень много для страны, создатель коммунизма, насколько я знаю. Вот экстравагантный человек. Ну и этом, собственно, пока что все. Хорошо. В чьих интересах действовал Ленин? Блин. В интересах народа. Да. какой части народа? Рабочей партии, наверное. Рабочих людей, крестьян, нет? Да, вот рабочих, крестьян, правильно. То есть эксплуатируемых и трудящихся масс. Да. Хорошо. Как вы считаете, сейчас актуальны идеи Ленина? В какой-то степени да, в какой-то степени нет. Потому что сейчас, скажем так, современное общество, и можно прибегнуть к менее тяжелым вещам для создания мира. Потому что революция, он же революцию сделал. Но это достаточно тяжелая вещь для народа, в принципе, для системы общества. Сейчас как-то все больше развелось, и развилась и можно сделать попроще, мне кажется. Хорошо, благодарю за Добрый день, информагентство «Ледокол», меня зовут Аркадий. Какой сегодня день? 22 апреля. Так, но вы только что же гуглили, кто да. сегодня родился? День рождения отца социалистической революции, батюшки Ленина, дедушки. Так, хорошо. А как вы считаете, какие идеи отстаивал Ленин, в чьих интересах работал всю жизнь? Ну, как он и его сторонники говорят, за рабочий класс, против буржуазии. Вот. Придерживался марксизма. <связывающий> Наверное, все. Убил императора. Нет. <связывающий> Во-первых, убил не он императора. Во-вторых, когда свергали императора, Ленин еще даже не в России был. Так, ну и последний вопрос. Сейчас отстаивать интересы трудящихся, в том числе ваших родителей, сейчас это важно? Да, думаю, да. Ну, рабочий класс он всегда поддерживался, потому что без него невозможно ни одно государство существовать. Пролетариат, как его называли, красный... Я думаю, он всегда поддержится государством, потому что, опять же, как я сказал, без него невозможно государство. Просто выдвигать его на первый план, не знаю. Должны же быть и интеллектуалы, все такое. Я думаю, в нашем государстве все поддержится одинаково. Хорошо, благодарю за ваше мнение. Удачного дня. Добрый день, информагентство Ледокол. Меня зовут Аркадий. Какой сегодня день? Пятница. Отличный ответ. На чьей площади, рядом с чьим памятником мы стоим Ленина э, ну, памятник Ленина отлично так и как думаете кто сегодня родился Ленин отлично хорошо в чьих интересах работал Владимир Ливич? Э, на ну, обычных граждан рабочих так есть такое как считаете сейчас важно работать в интересах Простых трудящихся, особенно если сам являешься трудящимся? Конечно, это всегда будет актуально. Хорошо, как считаете, сейчас актуальны идеи Ленина Владимира Ильича? В современном мире не совсем. Хорошо, я вас услышал. Спасибо за интервью. Так, меня зовут Аркадий, информагентство Ледокол. Какой сегодня день? 22 апреля, день рождения Ленина. Отлично. Как считаете, в чьих интересах работал Владимир Ильич? Ну, как сказать, в интересах народа. Отлично. Как считаете, сейчас интересы народа, трудящихся, они учитываются правительством или как? Частично. Сейчас работа Владимира Ильича актуальна или мы уже можем расслабиться и почевать на лаврах? Нет. Нет, нет, надо работать, очень много работать, чтобы жить хорошо. Живем плохо. Хорошо, благодарю за ответ. Добрый день, информагентство «Ледокол». Меня зовут Аркадий. Какой сегодня день? День недели или число? Число, день недели и вообще, что сегодня произошло два года назад? Так, сегодня 22 апреля. Что произошло, не знаю. Ленин. А... Не знаю, правда. День Р... рождения? Нет. Да, -да, -да, -да, -да. День, рождения. День рождения. Хорошо. Как вы считаете, в чьих интересах работал Владимир Лиич? В интересах народа. Так, а чем он занимался в интересах народа? Государству. Государству. И сейчас а меня ты? тупой, да, выставляете. А всех? Нет, вас Всех? К сожалению, да. Вот. И как считаете, сейчас интересы народа учтены? Важно ли работать в том же направлении, что и Ленин? Я считаю, что сейчас народу интересы все учтены, и мы живем в хорошем государстве. Вот, я патриот.